Есть просто вот ну, две хуни. Ну, то есть одну хуйню ты не понимаешь нахуй. Есть хуйня, которую ты принимаешь, но не понимаешь. И вот, вот и раз и ты ловишь середину. Ну, блядь, и долбоего. Ну вот как бы. Ну, блядь, но ну, они выживают. А эту середину не поймать, понимаешь? Да почему не поймать-то? Да где ты поймаешь всю эту середину? Ну, ты берешь просто да? не слышно пидоров, блядь. Тебя бесят пидоры, ты не сышь на пидоров. Вот и вся середина. Ну, то есть, да на какой нахуй да, пидер? причем тут пидер, а? Ну тебе, блядь, ну, банальное сравнение, ты не пидишь Пидоров, тебя бесят геи, ну, вот, блядь, которые ну, выходят они по улице. Бесят, но я их не пищу. Ну я их не пичу. Вот, ты поймал середину. Вот и все.